Всем привет, дорогие друзья, с вами Трикса, но сейчас с вами Ника из Бро, Ваня. Ребят, мы продолжаем снимать 9 улик, тайна или секреты Дмейной Бухты. прошлый раз мы остановились, когда мы спасли мэра. Ребят... Вы нашли первый символ улик. По всей игре для таких символов. Соберите их все, чтобы открыть одно из достижений. Вы можете посетить галерею достижений в меню игры. Спасибо. В прошлой серии мы нашли второй винтик. Теперь мы можем достучаться до шерифа. Шериф! Why can't you people just uh, go to sleep, sleep like тебе? everyone else? A dead body in the garage? That's impossible. This is a small, community stranger. small. Is a small community stranger. Things uh, like that don't happen, happen here. Ever. But if, if you're telling you're me it's still, it's still there, and the mayor crashed his car, is he okay? Is he okay? Earthquake? Well, we well, do experience no. some minor no. tremors once in a decade. Nothing to be concerned there. about. All right, I'm going to the garage to see if your story checks out. Guess I need to do some about that rift, too. Wait for me inside my office. I may mean, need to ask you some questions later. Don't mind the snake. He won't mind you. Okay. Okay. The sheriff wasn't joking. I'm not real fond of snakes. Okay. Мы можем исследовать Похоже шериф участвовал В военных действиях Сейчас семейная пара Диплом полицейской академии Значок Трофей с охоты что то шериф прятал что то шериф а -а -а. Вот что это Теперь надо еще и собрать его. Ага. М -м -м. Ага, забрали. Тебя куда? Тебя, как я понимаю, вот сюда? Да, правильно. Тебя, тебя, тебя. Куда тебя сюда она тебя как на сюда тебя сюда тебя вот сюда ну сам большая вот она Ты сюда. Получилось. У меня получилось собрать что это? А, -а, -а. ну змея. А -а -а. Ух ты ж, он сломал сейф. это должно привлечь внимание. Ух ты, как она убегает! Фирма, пошлите шериф у шериф добрый угрюмый мужчин мужлан но он же закон а Чувствуй. моей головы, уди моей, моей головы. Ребят, сниди. Он, он использует артефакт, око. Ей плохо. Все, каждый. Они не слышат, они не могут говорить. Мне страшно, что она... Мне нужна мой амолёт. Он нужен мне. Он забрал его с моей шеи. Не знаю, у него... Его стол так грязный. Джо был прав. Я никогда не должна была остановиться в том отеле. Она говорит про отель, в котором мы поселились. Хелен заперти Я никогда не видела ее в таком же состоянии. Я должна выяснить, что с ней произошло. Окей, что у нас по уликам? А, препятствие? Я обнаружил Хелен за решеткой в местной полиции. Она совсем плоха. Хелен обормотала что-то про артефакт и него. Я уверен, что она э, э, впуталась во что-то ужасное. Ее накачали наркотиками. Мне нужно узнать больше. Надо. Пошли. О, ох, О, шериф. Шериф, ну вы есть законы а опа опа э -э. давайте посмотрим что есть у шерифа у шерифа есть много чего что нам надо таблетки А, ага. Потом, чё нам? Дубинах. А, а... а где мы найдем? А, нашел и наручники. Ага. Что мы... О, это нам вообще обратно надо? добрый вечер. Вы что-то определенное? Yes, yes, да, those. у меня But есть those. такой товар. который именно think? вам нужен. Может, если бы вы показали мне фотку этого я бы смогла понять, for. который именно вам нужен. Это отсылает нас, что нам нужна фотка. О! Теперь это официальное место преступления. Я смогу войти, пока охранник э, тут. Ага. Угу. Ага. Ага. Э. Ты где? Ага. Просто что вы меня напугали. You're welcome to use your room now. What do you mean, you mean I lied about I... Helen? Who are, really? Who, are Who are you really? I'm calling the sheriff. Calling the sheriff. All, right. all right. All right. No need to get violent. Listen, I'm not the bad guy He... Your friend, she came she to, town she to town she came to a week ago. Yeah, day before yesterday, yesterday Wilson Ulef brought her in on a burglary charge. Uh, That's all I know, alright? Okay? Okay? Yeah, Your room is ready. ready. Now leave Oставьте me alone. Hello there. You oh, must be my new neighbor. neighbor. Наверное, my new the name uh, is Owen Duffer. How do you like the, the place? Strange, isn't it? Small town, у него рубашка порвана вы понимаете, вы помните, что кто-то из гаража побегал но кто знает, да? моя рубашка, кажется, я обо что ты порвал хе я Хелен она ну пошел, ой, я не успел, ну ладно что? Что произошло? Здесь? Он же убирался. Ну ладно. Ладно. Ну ладно, он тут убирался. наметно, что он тут убирался. See, что с каждым Кто-то открывает, window, открывает балконное окно и попадает в комнату. Curtains, он спускается от и сдергивает он wall, и стену, оставляет к руке. He looks under the lampshade behind the mirror, under the covers, and above the wardrobe. Above the wardrobe. He, he tries to pull something out from under the, under the wardrobe. There's a sound. Someone, uh, someone is coming. He trips over the chair. He, стул, he knocks over the fake and gets away and the same way, way he got in. I should try and get that, photo, and get that photo from uh, under the wardrobe. Кстати, Отсюда. Ага. Ну, не просто так нам, как я понимаю, дали лом. О! Это как о котором раскала мне Хелен. Ага. Теперь могу сказать фото. Эффективно. Так, это мы читали. Туда нам нельзя и туда нам тоже нельзя. Этот обиженка ушел ушел Теперь мы идем к старой бабульке. нам ну, на торговую. И, наверное, заканчиваем на эту серию, ребят. Спасибо, что вы посмотрели до этого момента. Не замстайки ставить лайки, подписываться на канал. Ребят, если вы подпишетесь на нас, на наш канал, вы не будете пропускать новых видосов о идете Тайн таймзами бухте и всяком разносторонном контенте типа вопрос-ответ, влоги и прохождение игр. Ребят, ладно. Спасибо, что вы посмотрели. ставим лайки. Если вам понравился видос, напишите в комментариях, почему он вам понравился. И можете поставить дизлайк и написать, почему он вам не понравился, чтобы мы справились. Ребят, ну, ладно. Всем спасибо, всем удачи и всем пока, пока-пока-пока.